Как только Нихайли и не обзывали журналюги и блогеры игру Жизнь после, АК Days Gone, у них все равно не получилось ее совсем утопить. И тому есть одно простое объяснение. Игра понравилась игрокам. Но давайте углубимся в вопрос и разберемся, почему Жизнь после обругивалась критиками и была тепло принята геймерами. Игра Days Gone – это экшн от третьего лица с РПГ-элементами в открытом зомби постапокалиптическом мире, где вы жили только байкеры. Ну или я хз как объяснить то что все ездят на мотоциклах а не на более безопасных и проходимых автомобилях. Вот Хотя по сюжету работающие внедорожники и грузовики еще остались. Скорее всего это потому, что в игре Орегон превратился в большую российскую деревню, куда свезли всех алкашей и все гонят самогон, а судя по внешнему виду фриков еще и бухают по черному, а на ночь глядя выходит толпами в поисках приключений в соседнее село. В общем вы поняли, очередной зомбиленд с главным героем, спасающим весь мир, довольно прозаичная тема для современной игры. Мир кстати довольно симпатичный. Пейзажи до уровня RDR2, конечно, не дотягивают, что неудивительно для такой небольшой студии. Но в целом качественные лесные, горные, пустынные, городские локации Орегона радуют глаз. Мир игры выглядит точно таким, каким он должен выглядеть через пару лет после начала зомби апокалипсиса. Правда, к концу игры, когда весь мир полностью открывается, почему-то возникают проблемы с оптимизацией. И старая толстушка PlayStation 4 не вытягивает стабильный FPS. Появляются картофельные модели окружения и прочие последствия маломощности плойки. Ну, надеюсь, на PlayStation 5 проблемы будут в прошлом. Но, несмотря на такой недостаток, локации созданы почти прекрасно. Плюс приятные погодные эффекты в виде дождя, снега, тумана и так далее дополняют всю эту картину. Кстати, в последнем эксклюзиве для PlayStation 4 «Призрак Цусимы» упоминали как фичи «Дым от костров вдалеке» или «Музыка и животные, подсказывающие о близости ключевых мест». Так вот. В Days Gone такие фичи использовались до того, как это стало мейнстримом в Ghost of Tsushima. Единственный небольшой недочет в дизайне мира Days Gone это резкий переход от одной экосистемы к другой. Проще говоря, переходы от снежных локаций в зеленые леса или пустыни выполнены слишком резко. В том же Horizon Zero Dawn переход намного плавнее. Но это опять же мелкая придирка, а не серьезный недостаток. В целом разработчиков можно похвалить за приятный играбельный дизайн лагерей мародеров, пастбищ Орды, блокпостов Нера и пустоши, где приходится совершать активные боевые действия. Все ключевые места в мире «Жизнь после» на манер всех популярных игр завалены интерактивными объектами и лутом. И самое интересное, это то, что поначалу этот мир и лагеря кажутся пустыми. Что кроме толп фриков и мародеров, в Орегоне особо ничего и нет. Но со временем, в процессе развития навыков крафта Дикона, все больше и больше, на первый взгляд, ненужного мусора становится ценным ресурсом для создания очень полезных приспособлений. Воистину, игра раскрывается постепенно. Постепенно. И мир Days Gone преображается благодаря действиям игрока. Облутанные машины остаются пустыми. Зачищенные от гнезд фриков и лагерей, разбойников, локации становятся безопаснее. И все это реально заметно, все это реально воздействует на мир. Небольшими такими, но крайне ощутимыми переменами. Но что-то я отвлекся. Кроме мира Days Gone в игре есть персонажи, враги, оружие мотоциклы. И тут я приятно удивлен довольно широкому тюнингу байка, немалым перечным стрелкового, а также рукопашного оружия в игре, причем рукопашное оружие нужно не только подбирать и находить, но и улучшать и чинить. Правда в этом и заключается и минус в игре, так как найдя особо сильную колотушку, я игнорировал все остальное и просто постоянно чинил любимое орудие убийства. Такая же ситуация со стрелковым оружием, во всем изобилии арсенал, я использовал максимум 5-6 стволов из 28, некоторые я даже не брал в руки. Арбалет так вообще остался для меня загадкой в этой игре, хотя складывается ощущение, что по задумке создателей игры арбалет должен был стать одной из визитных карточек главного героя. Очень приятно, что Дик всегда обвешен выбранными пушками, даже в заставках у Дикона именно то оружие и именно тот байк, который я ему выбрал. Мелочь, а приятно. Сам образ Дикона буквально скопирован с образа персонажа Дэрила Диксона, как мне подсказал один наш подписчик Артур, которого сыграл Норман Ридус в сериале «Ходячие мертвецы». Байк, арбалет и это пресловутая красная бандана, не дающая всем покоя в заднем кармане. Все, кто связывает этот аксессуар с задним приводом Дикона, саны популисты. Или более того, тупая биомасса, слушающая санных популистов. Это ведь очевидно, что разработчики вдохновлялись данным сериалом, и я очень рад, что они только вдохновлялись, они а скопировали его полностью. Но давайте вернемся к Дикону и к игре в целом. За исключением просанной лицевой анимации, а именно частых багов, когда во время диалогов персонажи даже рта не открывают, разрабы постарались сделать все на уровне. Даже, опять же, если вспомнить эти э, проссанные лицевые анимации, когда они работают, они работают вполне себе нормально, вполне себе приемлемо. Конечно, не дотягивают до того же Last of Us 2, но в целом, когда лицо у персонажей работает, то оно работает в соответствии с происходящим вокруг событиями, Они а просто открывается рот. Кстати, фрики, мародеры, упокоители, анархисты и прочая нечисть в игре не отстает от главного героя. Ну и как везде сейчас принято, по мере прохождения игры разнообразие истребляемой живности растет. Банально вначале Дикон с арбалетом из кустов сносит одного-двух фриков, или на картылях подползает к бомжу мародеру и тычет в него своим ножичком. А в конце он уже с пулемета разносит тяжело бронированного ополченца, от которого красиво отлетают куски его амуниции, или красочно взрывается баллон с напалмом на спине Онова. А уж про зомби медведи огромных фриках на стероидах я вообще молчу. Но и здесь мне до сих пор не дает покоя один вопрос. В игре есть дети-фрики, и о да, их можно убивать. Но почему-то в игре нет обычных детей в лагерях. Какого хрена тут происходит, мне интересно. Может это реально огромная ЛГБТ пати? Но что-то я отвлекся, давайте подытожим визуал в игре Days Gone. Немного не хватает зрелищности и кинематографичности данной игре. И конечно здесь есть орды, но для полного вау эффекта этого мало. Иногда я реально начинал скучать по эффектным ракурсам и заставкам из других игр. Вот не хватает в игре жизнь после какого-то голливудского размаха или какой-то изюминки. Но по большому счету это вкусовщина и сама по себе игра выглядит довольно добротно и практично, и полностью на 1300 российских деревянных, которые я за нее выложил на распродаже. А теперь давайте разберемся, как во все это великолепие играть. Как я уже говорил, это сюжетный экшен от третьего лица с элементами RPG в открытом мире. Огромная солянка из механик на манер того же самого Horizon Zero Dawn. Тут есть все, начиная с банального отстрела и ближнего боя, до весьма оригинального уничтожения сотен фриг, при помощи своего оружия, подручных следств или элементов окружения. И давайте разберемся по порядку. К стрельбе Days Gone я слышал много претензий как со стороны игроков, так и со стороны журналистов. Помучившись первые часы с оружием и покопавшись в настройках управления, я частично решил проблему прицеливания в игре, но не решил проблему меткости оружия. Да-да-да, в игре есть баллистика, разброс и отдача, и для каждого ствола она уникальна, поэтому стоит обращать внимание на все характеристики оружия, а не просто брать то, у чего больше. Больший боезапас и сильнее урон но как я говорил э, раньше именно благодаря тому что игра не мотивирует использовать весь арсенал стрелкового оружия и по большому счету все разнообразие вооружения сводится к 5 6 стволам из которых можно просто удобно и результативно устранять противников. также по мере прохождения можно прокачать навыки дикона и вообще стрелять как заправский скотобой почти из любой пуколки но в любом случае есть определенные хорошие стволы которыми мы играем большую часть времени и все остальное, которое в принципе здесь нужно так для массовки. Ближний бой довольно просто интересен за заключением одного но. В игре есть некие навыки, позволяющие во время бега сбивать большую часть противников с ног и добивать одним ударом, а благодаря возможности прокачки выносливости Дика получается довольно имбовая связка, ломающая игру. Кстати, о прокачке героя. Помимо стандартных уровней и очков навыках, присущих всем RPG играм, на простоварах Орегона встречаются некие инъекторы используя которые можно повысить живучесть и выносливость персонажа, а также и длительность концентрации, его стрелкового спецнавыка, замедляющего время. Такие некоторые чаще всего находятся в блокпостах Неро, это еще одна довольно необычная активность в игре. На таких блокпостах чаще всего нет никаких врагов, все что нужно это поработать электриком и восстановить питание, найдя бензин, заправив и заведя генератор. Иногда правда генератор приходится чинить или в схеме электропитания не хватает какого-нибудь проводника, который также приходится искать неподалеку. Но самое интересное заключается в том, что все блокпосты снабжены громкоговорителями, которые могут привлечь внимание как пары тройки фриков, так и целой орды. Так что нужно все делать тихонечко и внимательно. Откровенно говоря, редко в современных играх можно встретить что-то подобное, какие-то подобные задания и механики. В основном сейчас залезь на вышку, зачисти лагерь, залезь на вышку, зачисти лагерь, собери 10 шкур. А тут уже что-то более необычное, что разноображивает реальный геймплей. Кстати, кстати, отихонечко, стелс в мире «Жизнь после» вполне жизнеспособная механика, иногда навязываемая самой игрой, но по большому счету не очень обязательная. Конечно, стелс часто облегчает жизнь во время зачистки всяких лагерей, экономит ресурсы и здоровье является вполне себе полезным занятием, но затягивает геймплей, иногда делает его нудным, проще говоря, со временем мне он начал надоедать. Но это также дело вкуса. По сути, почти всю игру можно пройти в стелсе, причем не всегда это легко благодаря внимательным, но не очень умным противникам. Тут же стоит отметить, что время суток погода также влияет на стелс, как в заправских профилированных играх. Ну и раз уж мы затронули тему зачистки лагерей, давайте поговорим о ключевых активностях в открытом мире дейсган. И начнем как раз с лагерей анархистов, упокоителей и мародеров. Так вот, эти лагеря, населенные не особо умными, но довольно наблюдательными обитателями лично меня радовали. Как я уже говорил, грамотный левел дизайн с большой вариативностью прохождения и различными ловушками, в меру тупые враги, которые не стесняются иногда использовать гранаты и обход по флангу, приятный стелс и играбельная стрельба, а сверху приправленные возможностью привлечь внимание диких животных, фриков и даже целой орды, при удачном стечении обстоятельств делают зачистку лагерей крайне интересным занятием в стиле «все против всех. Для меня это, пожалуй, самая любимая, побочная активность. Более того, после зачистки все это действие превращается в поиск скрытого на территории лагеря бункера, а впоследствии обязательные реально полезные плюшки в бункере в виде открытия участка карты и какого-нибудь полезного чертежа. А где чертежи, там крафт и лут, естественно. Как я уже говорил, на первый взгляд ненужные травки и мусор по мере появления новых чертежей превращаются в ценный ресурс, и ближе к третьей четверти прохождения, местами Days Gone начал походить на симулятор бомжа на мотоцикле, который собирает абсолютно все. Кстати, о железном коне. Прекрасно реализованный мотоцикл. Мне кажется, разработчики пытались бросить камень в сторону того же Red Dead Redemption 2, и если честно, у них это получилось. Ездить на байкерском мопеде куда приятнее веселее, чем на лошадях от Rockstar. Да и быстрые перемещения по зомбированному Орегону выполнены хоть не идеально, но на порядок лучше, чем в 1899 году на Диком Западе. Как вы поняли, двухколесный конь ездить очень натурально, весело и задорно, требует намного меньше ухода, чем живой конь. Только вот жрет поначалу больше, чем Камаз с вороватым водилой. Благодаря чему первую треть игры нужно было назвать жизнь после того, как кончился бензин в мотоцикле. Ну и тюнинг, как я говорил, весьма крут для такого рода игры. В целом ребята постарались с мотоциклом и у них это получилось. К слову, также у Band Studio получились погони на мотоциклах, которые я по чесноку не особо люблю, но отрицать, что они объективно удачные, не могу. Ну и наконец Орда, в смертельно опасная. А ближе к концу игры очень веселая, интересная, да и в целом крутая тема, дающая приятное ощущение геноцида чего-то массового. Я лично испробовал все методы уничтожения орды, от медотичного отстреливания поштучно, расстановки ловушек, использование ландшафта и окружения, и самое простое это напалминг и пулеметинг. И все, абсолютно все в этом занятии мне очень нравится. Но самое крутое, повторюсь, когда орда врывается в какой-нибудь лагерь и начинается веселье. А вот что не получилось у Band Studio это охота и мелкие повторяющиеся процедурно генерируемые активности на карте, при прохождении которых возникают два вопроса. Как и зачем? Как вы нахрен додумались до таких бесполезных механик и зачем вы добавили их в игру? Ну и также небольшой вишенкой на торте дерьма я вам могу сообщить о том, что совершенно бездарное автосохранение часто руинило мне игру. Откидывая меня на полчаса назад, после очередной неудачной вылазки в пустоши в игре. Кстати, пустоши здесь называют одища. И вот о сохранениях вам сразу хочу сообщить и предупредить тех, кто не играл, обязательно, постоянно сохраняйтесь вручную. Иначе вы можете потерять довольно-таки большой кусок прогресса в размере получаса, а то и часа блуждания по пустошам. В целом же, с точки зрения геймплея по большому счету мир Дейнс Гон довольно натуральный, в котором все на своих местах и работает как надо. Все, с чем взаимодействует Дик, подчиняется общим правилам мира игры. Все живет своей простенькой жизнью. Фрики толпятся у гнезд, и чем дальше от гнезд, чем тем меньше фриков. Мародеры устраивают засады на дорогах, а животные живут как животные. И все это великолепие взаимодействует не только с главным героем, но и друг с другом, что не может не радовать. За почти два месяца игры в плане геймплея Days Gone мне почти не надоело, что очень хороший результат для игры которую я охватил за 1300 рублей на распродаже. Конечно игра не избавлена от багов и проблем, и она не дотягивает с технической точки зрения до того же Last of Us 2, но в целом она остается играбельной и на некоторые недочеты я в принципе закрывал глаза. Ну а теперь давай разберем насколько сюжет по ощущениям написанной кошкой под валерьянкой му мотивирует проходить игру «Жизнь после» и вникать во все эти игровые особенности и механики. Сюжетная затравка игры ощущается как кирпич в лицо. Такая же квадратная, тяжело воспринимаемая масса сюжета резко и обидно из ниоткуда прилетает прямо в щи, сбивая с ног, после которой довольно долго и болезненно приходишь в себя. Примерно такая аллегория может описать ощущение первой половины игры. Очень интересный способ разделения игры на множество переплетающихся между собой сюжетных линий изгажен бездарной подачей сюжета в виде радиопереговоров, причем не всегда ясно, пустая это болтовня или важный диалог. Более того, некоторые диалоги из-за некачественного перевода или из-за тупости авторов выглядят как бесполезная попытка заполнить эфирное время. Частенько герои отвечают друг другу вообще не в попад, надеюсь это издержки перевода, иначе эту игру нужно было назвать жизнь после лоботомии, иногда они реально просто несут лютую дичь и чушь. В игре кое-как через костыли раскрыли главного героя Дикона, его возлюбленную и третьего лишнего бухаря, Остальные также харизматичные и запоминающиеся персонажи не имеют никакой за собой истории. Да что там говорить, в сюжете фрики раскрыты больше, чем все вместе взятые второстепенные герои. Вообще мир Days Gone по сравнению с людьми его населяющими весьма неплохо обрисован сюжетом. Даже само название игры Days Gone, что дословно переводится «Дней прошло», имеет хорошую связь с игрой посредством счетчика дней в главном меню. Этот счетчик показывает сколько дней прошло с начала апокалипсиса. Чего российское название выглядит не так внушительно. Все, что рассказывается не в сюжетных линиях, вообще выглядит куда натуральнее и прекрасно вписывается в игру. А вот основной сюжет довольно предсказуем. Все твисты, вся история довольно прозаична и изначально понятно, в чем все дело кончится. Совершенно непонятны связи и отношения между героями. Приводит в замешательство, когда ты вроде в контрах с одним из героев, а через секунду вы почти закадычные друзья. Порой совершенно нелогичные поступки героев вызывают дебельную улыбку и ощущение дешевой оперетки. Отношения между фракциями, и лагерями и геополитика. Да, там есть геополитика, правда, повлиять на нее мы не можем. Вообще лютый винегрет, в котором сами авторы, видимо, запутались. Исключением является только бухарь, а плод оригинальности и аутентичности во всем этом супе из клише и копипаста. Как вы поняли, сюжет не самое сильное место в игре. Но отвращения сильного не вызывает, так как это все-таки игра, не претендующая на игру года или игру десятилетия. Я надеюсь, что сценаристы ребята из Band Studio сменят с кошки хотя бы на собаку. Ну и наконец, итог таков. 1300 рублей достойная цена для игры, в которой я так и не заскучал на средневысокой сложности в течение пары месяцев. Ну и пройдя полностью официальную игру, я могу заявить о том, что я не жалею того, что не купил эту игру на старте, так как full прайса она все таки не стоила, а вот по скидке по-хорошей ее купить весьма-весьма приятно. И советую ее всем любителям экшн-игр в открытом мире, а-ля Far Cry или Assassin's Creed. На игру «Жить после» не жалко потратить полторы или две тысячи рублей, но не больше. Ну и на сим, в принципе, я перед вами откланиваюсь, друзья мои. вы оставляйте лайки, подписывайтесь на канал и с нами интересно. Пока-пока.